Ну что, ребятки, всем привет! Вот и новый выпуск, не заставил он себя долго ждать. Что будет в этом выпуске? Я думаю, с превью заставки этого видео вы уже поняли, что вернулся мой красный пепелац Opel Омега. Почему? Как? Зачем? Обязательно смотрите это видео до конца, не забывайте подписаться и поставить лайк. Так что всем приятного просмотра, начинаем! Ну, собственно говоря, вот я уже в гараже поставил эстакаду. Сейчас буду заезжать. Проблема в чем сейчас с машиной? А Проблема в том, в том, что отвалился глушитель. Его вот на, проволочку, на проволочку завязали и ручит глушитель. Кстати, наклеечки до сих пор держатся. Никуда не делись. Вот. Сейчас загоняю его на эстакаду. Уже все выставил, все поставил. Смотрю, что с глушителем. Подвариваю. Посмотрю, что там с колостым ходом, либо не держит обороты, либо обороты немного подпрыгивают. Посмотрю, смогу ли я что-то исправить. Лучше два раза проверить, чем один раз обосраться. И сейчас посмотрим, что же здесь с глушителем. Здесь его закрепили вот таким вот образом. Что-то непонятно. А, отлетело само крепление само ухо. Так, а откуда он сифонит? А он у нас сифонит. А он у нас сифонит. Вот отсюда он сифонит. Вот, вот так вот его подделали. Так, все, сейчас все это Отпиливаю, убираю, что получится, откручиваю. Смотрим, что там и как. И привариваю. Еще вот здесь вот немного секет. Тоже нужно будет подзачистить и подварить все это дело. Ну вот, снял я уже глушитель. Получается, он вломился прямо возле сварки. Вот его ребята закрепили, как могли, потому что отвалился он у них на трассе, на дороге. Вот, кстати, днище автомобиля. В принципе, более или менее такое приемлемое. Вот здесь тоже надо будет сейчас все это подзачистить, на мягком соединении пока все это у нас немного подогнулось, вот и приварить, приварить все это дело назад и решить с креплением, что как у нас это дело будет все крепиться. Так что сейчас зачищаю, привариваю. И потом уже включаем, смотрим, что мы будем делать с задней бал банкой, и как же будем все-таки ее крепить. Итак, в общем и целом, наварил вот такой вот крюк на фаркоп и прицепил на резинке глушитель. Теперь он висит бодренько, ничего стучать не будет, все гуд. Также, оп, сейчас немножко пролезу по глушителю. Так, здесь-то я просто защищал, чтобы масса была. Проварил глушитель. Здесь немного секло. И по кругу, то, что оторвало возле сварки, тоже все это дело зачистил, подварил. Так, в принципе, в принципе вроде все. Больше черноты на глушителе я не видел, откуда могло бы сечь. Так что сейчас завожу машину. И смотрю, почему плавают обороты. Но перед тем, как смотреть, почему плавают обороты, сначала попробую завести и посмотреть. Кстати, клемму когда варил, снимал. Да, если варите, независимо там глушитель или не глушитель, клемму лучше снимать. Оп, время все позбилось. Завожу. Не завожу. Надо затянуть клемму. Да, с незатянутой клеммой. Оп, звукание включилось. Не захотел почему-то заводиться. Ладно, сейчас затяну. Оп, теперь точно его выводить. Итак, кадр первый, дубль второй. Кадр первый, дубль третий. Завелся, шепчет. Заглохнет нет, интересно, или вскрыл оборот. Ну, Что-то пытается вроде заглохнуть или не глохнет. Короче, непонятно, сейчас буду разбираться уже непосредственно с, с оборотами. Так, с глушителем разобрал, здесь теперь. Саня, Саня, Санечка, короче, специально для тебя видео. Вот вы заткнули, получается, клапан, который сбрасывает давление. Так, сейчас покажу, сейчас покажу. Вот он идет шланчик, мини-патрубок, который вставлялся сюда через переходничок. Теперь смотри, почему плавают обороты. Я сейчас заткну его он как вакуум идет подсос воздуха даже на эту же клепку владену убираю так скажем подсос воздуха завожу автомобиль автомобиль завел обороты держатся меньше тысячи вверх не идут не поднимаются все четко оборот стоит ровно так как нет лишнего подсоса воздуха на холостых есть такой небольшой димочек но он даже больше наверное как пар не как дима как парк обороты до этого плавали но они в принципе и сейчас плавают но они не повышаются выше там 1100 вот оплат сейчас где-то примерно чуть больше 1000 1100 где-то но и то сейчас автомобиль хотя уже немного прогрет Сейчас посмотрю, как это все будет. Дело выглядит. Такой небольшой творческий беспорядок у меня. А, в общем и целом. Убрал, получается, плавающие обороты. Значит, получилось, убрал подсос воздуха. говорить что говорить? Убрал подсос воздуха. Все, обороты выровнялись. Все работает нормально. Работает ровно хорошо и после того как я убрал подсос воздуха автомобиль перестал дымить Как бы в принципе все проблемы с ним уже решены сейчас немного переберусь в гараже потому что время у нас уже 3 часа ночи вот. работает ровно, дыма нет холостые держат хорошо так что немного навожу марокет в гараже А завтра непосредственно уже проснусь пораньше Запишу для вас небольшой такой обзорчик по этому автомобилю Отмою его и выставляю на продажу Ну что, короче, нормально у меня проснулся не получилось В итоге время 12 часов дня Выспался называется Итак, сейчас еду на мойку Мой автомобиль выставляю на продажу И подведем с вами... Итоги по данной серии, что, как, зачем и почему. И за сколько же я выставлю этот автомобиль. А пока едем его отмывать. Вот, заехал уже на мойку. Сейчас по-быстренькому мою ее. Протираю салон. Взял с собой там полирольку взял микрофибру. Быстренько натру салон. И в принципе уже можно будет поехать пофотографировать. И уставляю на продажу. Открываем место. Мы купим себе шмотки, мы купим себе так... в общем и целом, ребят, по холостым, в принципе я доволен э -э, немного бывает плавать, но в принципе всегда там, в пределах нормы, в пределах разумного вообще, ну, допустим, просто поехал, выжил сцепление они также падают там, на 800, но бывает поднимаются там до 1100, вот так вот, немножко поплавают и нормализуются сразу на улице дождь пошел, не стал машину пока не фотографировать ничего, сейчас дойду до дома, протру приборную панель и уже тогда <смех>, нас любит тот момент, когда будем подводить итоги. Дождь, конечно, сбил все планы на сегодняшний день. Ну что, ребят, в общем и целом, отфотографировал я, короче, пороги, хотел заснять на улице, но, блин, дождь так и не прекращается. Хотя вроде кончился. Пойдемте на улицу. Ну что, ребят, Закончилась история с данным Opel, ем. уже вторая история, а, смотрите, сейчас я его отмыл, помыл, заварил глушитель, в принципе, все готово, убрал подсос воздуха, вроде более-менее нормально работает, единственный момент, немножко подымливает автомобиль, ну, в принципе, это не проблема, потому что автомобиль будет выставлен там в районе до 50 тысяч рублей, как бы универсал до 50 тысяч рублей, что был на ходу, с ровными документами, да, кстати, у него вин находится по сиденьям, и он отлично читается. Двигатель и вин совпадают полностью с ПТС Да, еще что самое интересное У данного авто оригинальный ПТС Что как бы немаловажно Подведем итог Автомобиль мне нужно продать не меньше 35 тысяч рублей Не меньше даже 40 тысяч рублей, я думаю, наверное Почему? Потому что тоже нужно немножко с него подзаработать, так скажем вот. И будет все четенько так что сейчас еду, выставляю автомобиль на продажу, посмотрим, за сколько он продаст, но я думаю, там день-два и он уйдет. Почему? Потому что, еще раз повторюсь, на ходу, с ровными документами, как бы сел-поехал, да, дымит, да, не новый, да, не 200 тысяч. Так, ну все, купили мега продан, владелец, все, всего вам доброго, счастливо, пользуйтесь, до свидания.